Так, подождем пока минутку, пока народ немножко соберется, а потом поговорим. Так, как там звук? Нормально слышно? Отпишите. Пока народ соберется немножко подожду так 5 человек онлайн смотрит хорошо сейчас надо будет тогда начинать так всем человек смотрит а, так Иван Хандоги, звук норм. Привет, Иван. Спасибо, что отписал. Хорошо. Ну что, тогда начинаем потихоньку. Первое, что хотел рассказать, это то, что вот я на своем канале еще так не дал комментариев. Я хотел специально сделать отдельный стрим, чтобы дать комментарии по поводу поездки в Киев. В качестве фона я сейчас специально запущу слайд-шоу с некоторыми фотографиями. Я хотел закинуть все, но к сожалению даже ОБС очень сильно тормозит. Так, провитание код, звук добрый привет. Почему серый код? А, вопрос, почему серый код? Ну, я уже как бы отвечал на этот вопрос несколько раз. В когда канал создавался, ну для всех, кто только пришел, я как бы планировал, что надо какое-то такое нейтральное название сделать чтобы можно было на разные темы выкладывать видео. То есть изначально не планировалось, что будет тема только одна политика. Я думаю, что между митингами и между всякими акциями очень большой промежуток времени, поэтому там будет видео о чем-то другом, например, обзоры, какие нибудь посылок, или, не знаю, какие-нибудь путешествия. Поэтому надо было такое название, которое не было бы связано, допустим, с определенной сферой. Там с политикой или с обзорами или еще с чем-нибудь. А такое вот общее, достаточно э -э такое нейтральное. И поэтому было выбрано это название. А вот. Так, люди прибывают. А -а -а так. Провитание код. Провитание. Михаил рака Увеличь себя. Не, если я увеличу себя, то я тогда закрою фотографии. Там просто некоторые фотографии больше или меньше. Пока слайд-шоу пусть пройдет, там полчасика часик, я пока сделаю э, картинку такую. Потом можно будет увеличить немножко. Ну, если вы не против, что оно немного там закрывает фото, тогда можно чуть-чуть увеличить. Так, привет всем, Укра... Украина выражая. Привет, привет, Васп. Привет. Ага. Гарфилд Витание с Киева. А, привет привет всем с украины с беларуси там с россией кто откуда смотрит так спасибо что разъяснил а, такой такой вопрос между прочим достаточно часто так задавали поэтому я ответил от билетов и по порядку ну от билетов вообще-то немножко немножко немножко тут по-другому все было Билеты-то никакие не брались а билеты были только до бреста мы же потом с анатолием поехали анатолий на машине был поэтому я ехал только до бреста и причем на день еще раньше я приехал 21 -го. так что да если бы собственно не такой расклад так я бы вообще в киев никак не попал потому что билеты на поезд это было бы сильно дорого к сожалению к сожалению средств нет вот многие спрашивали, почему там гарантий нет, не было блогера. Ну, Максима Филипповича. Он собирал средства тоже на поездку в Киев, и ему не зазнатили достаточное количество. Он не смог собрать. Я бы тем более не смог собрать. Потому что, как бы, ну, поддержка последнее время сильно иссякла финансовая, поэтому так мало мероприятий разных, мало каких-то там семинаров, каких-то вот таких событий но я стараюсь все равно посещать по возможности может что-то где ближе находится но этот проект уже как бы давно планировался в поезд, с поездкой в киев так что там я средства специально отложил чтобы подготовиться и на обратном пути еще был этот стрим из Минска к сожалению к сожалению на 25 я не смог остаться хотя говорят что там было довольно интересно я смотрел стрим радио свобода с октябрьской площади и потом с комсомольской улицы там где музыкантов задерживали то есть, да, конечно было бы интересно хотелось бы и там тоже побывать это было горячее место но к сожалению 25 я приехал домой отсыпался уже вот это по поводу поездки что у нас тут пишут а витаю всех с харькова пишет Игунин. да привет Артем привет харькову так за кого Будешь голосовать на президентских выборах 2020. А, еще пока неизвестно, кто кандидатуры свои там будет выставлять. То есть, еще я не определился с праймерис. Ну, то есть, у нас еще пока не выбрала правоцентристская коалиция своего единого кандидата. Если они, конечно, выберут его вообще. У нас еще пока рановато про выборы говорить. Это вот украинцы уже буквально вот тут на неделе будут голосовать, когда у них там 31, кажется, марта у них да а у нас еще пока время есть чтобы подождать за кого голосовать я пока еще не знаю за кого голосовать кого допустит там если как не посмотреть так у многих проблемы разные там судимости статкевича могут не допустить хотя я за него бы в принципе все равно не голосовал он как бы левых взглядов а я отношусь к левым отрицательно скорее. за кого не еще там не знаю, кто из трех будет из правоцентристской коалиции выдвинут, но в принципе я бы за того, кого выдвинут, проголосовал. За Павла Северинца, за Губаревича или за Николая Козлова, если выдвинут кого-то из них, я бы проголосовал. Больше я пока не знаю, кто еще. Ну, Гайдукевич и, и всякие там эти какие-нибудь Дмитриевы, это я даже не рассматриваю это как бы вообще ни о чем. Это про пролукашистские такие товарищи, которые... Ну, с таким успехом можно за Лукашенко просто проголосовать. Вот, так что да, пойдем дальше теперь по списку. Я рад, что вы с Анатолием приехали, вы нас сильно поддержали. Спасибо большое, вы нас тоже поддержали. Было очень приятно видеть реакцию украинцев. Вот сейчас я плавно буду говорить о том, что увидел, о своих ощущениях и о том, что оно ну, сравнение небольшое там Беларуси и Украины. Вот. Было очень, конечно, приятно видеть такой прием. То есть мы, как бы, ну, с одной стороны, чужие люди совершенно и мелкие достаточно блогеры. Но Анатолия там еще около 11 тысяч, более-менее у меня так вообще. Мой канал неизвестный, фактически, там. Если там про Анатолия или про гарантии нет, слышали что-то, то про меня мало кто чего слышал. Но, тем не менее, вот через общение с Анатолием многие тоже узнавали, говорили, о, серый кот там. Поэтому, да, конечно, было приятно. Украинцы приняли нас радушно, так сказать, со всей широтой души, и ну, это, конечно, очень впечатляет. И сам просто слет блогеров, сама атмосфера, все. Если сравнивать с мероприятиями, которые у нас проходят, то, конечно, разница есть. Хотя, я вот не знаю, насколько это было мероприятие, Согласованное, несогласованное, это как вот оно, по какому принципу, по-заявительному было, либо там заранее как-то подавали. Или люди просто вышли, и никто, как говорится, ничего стал, не стал делать, протестовать, ну, из властей. То есть. Если так, то есть люди просто сказали, что давайте, вот мы там выйдем, и все, и никаких проблем, то это вообще было просто шикарно. Это не похоже на то, что у нас есть. Вот. Так что тут у нас еще пишут: Как дела обстоят с видеосъемкой в Беларуси? Слышал в парламенте, хотели обсудить а запрете видео сотрудников милиции часто частых... Честно говоря, я такой херней не занимаюсь, я не интересуюсь этим. Я буду снимать все равно, если надо будет. Так, другое дело, что иногда просто, когда ты, например, задаешь какие-то вопросы, то ты не хочешь идти на конфликт, например, да. а Если ты пришел, чтобы получить какие-то ответы, то достаточно, к примеру, аудиозаписи или просто даже послушать так, без записи. Понимаешь, это в таких случаях критических на каких-то мероприятиях там, да, когда надо фиксировать, то там, да. А так, в принципе, когда как? Ну, конечно, отрицательно отношусь, потому что вообще по закону мы можем снимать должностных лиц на работе, пока они работают, мы можем снимать. Поэтому вот то, что, допустим, прошлые разы там, да, вот я не снимал председателя, это как бы просто из уважения. Я бы мог вполне направить камеру и сказать, что вы здесь не дома, вы являетесь должностным лицом при исполнении своих обязанностей. Я снимаю не вас, я снимаю вашу работу, как вы действуете. И это вообще по конституции никаких проблем. Это так должно быть. Другое дело, что, конечно, реакция была бы соответствующая, она бы там начала припираться, и мы бы не получили тех ответов, которые, за которыми пришли. Поэтому я не видел смысла идти просто на конфликт там. Кстати, раз уже по поводу моста затронули тему, я по-быстрому скажу. Я сегодня немножко ну, поздно проснулся, и где-то потом я около, наверное, после часа позвонил туда, в этот сельсовет. Никто не поднял трубку. Я так понял, что либо там был обед, либо председательница это уже на выезде была, куда-то поехала. Ну, как в прошлый раз тоже, она говорила, что вот мне там куда-то ехать надо. Так что я завтра позвоню пораньше утром, часов в 10, наверное, как в первый раз. Надеюсь, тогда все, все там будет. Она будет, наверное, и ответит. Потому что надо узнать, что там насчет этого какого, витебского управления, этого дорожно-строительного, что они там сказали. Будет финансирование на постройку, на восстановление моста или нет. Это надо будет узнать. Вот. Дальше что? Давайте уже тему Киева закончим. Тут разговор будет как бы долгий. Сейчас чат немножко почитаю. Так, Ивана, почему вас не было в Киеве на сходке? Так, Живи Беларусь, Витание с украинского полиция Привет, Кир Ройл, привет. Так, Витаюсь, обрыв. Всем привет, да. Что по музыкантам слышал? Задержали печально. Да, задержали, чтобы они не сыграли концерт там. А потом отпустили через некоторое время. Ну и людей, которые там тоже были. Дашкевичу 45 базовых дали штраф, ну, за то, что вот он тогда... Типа, как они это квалифицировали, он призывал возложить цветы в Куропатах, что-то такое. Хотя вообще, что, что тут такого, это же не митинг какой-то, по возложить цветы просто в Куропатах, ну, это же памятник, там массовые репрессии. Ну, почему туда нельзя возложить цветы, это вот немного непонятно. Так что, вот, по музыкантам все их выпустили. Просто сам факт того, что музыкантов испугались, что они там что-то сыграют, и забрали их, ну это вообще какое-то дно. Все писали, типа, вот это дно там. Ну да, я согласен, это дно. А, так, витаю, шановный Кир. Ага. Так, что тут у нас еще? Ага, завжды, памятайте, что украинцы вам обожают, лишь всего наикращего, чтобы Беларусь была вильную и заможную державу. Да, спасибо большое. Так, что ты имеешь против Дмитриева и Татьяны Короткевич? Ну, это вообще-то долгая история. Посмотри с 2010 года площадь, вот как себя вел Дмитриев. Посмотри про Дмитриева и Короткевич, про их встречи с российским послом, про вообще все это посмотри, почитай, по их действия поанализируй. Это просто очень долгий вопрос на отдельный стрим. Я не считаю это оппозицией в полной мере. Так. Питание с Привет. Так. Никаких заявок не подавали. Просто собрались пообщаться. Во, это вот прекрасно. Для нас это просто выглядит ну, нереально как-то. То есть люди вот так собрались, такая толпа, и вокруг все не было окружено ментами, потому что, а вдруг эта толпа что-то захочет сделать, то есть у нас это вообще, если это несколько человек там собралось, я слышал, была попытка одного канала, не политического вообще, Устроить сходку одного только канала с подписчиками. но там большой канал, что около 400 тысяч такой. Ну, его белорусским-то сложно назвать, потому что он себя особо никак не идентифицирует с белоруссию Там собралось несколько десятков подростков в каком-то городе, в райцентре, по-моему, что-то такое, не в Минске совсем. Так э, потом менты по видеозаписи мы смотрели, кто там собрался, вычисляли этих подростков и с ними там проводили беседы и кому-то, по-моему, даже штрафы дали. То есть нельзя просто собираться это не санкционированные массовые мероприятия и за это наказание 23.34. 34 статья такая есть за незаконные мероприятия там есть за призывы за участие вот так что у нас бы тут все порвали бы в клочья либо на каком-нибудь бангалоре собираться Ну тогда там надо было бы если там тысячи человек еще платить ментам огромную сумму за охрану скорой помощи короче там ну пару тысяч баксов пришлось бы выложить на таком вот, в загоне в каком-нибудь, чтобы провести митинг. То есть это вообще. У нас в этом плане свободы нет. Так, согласований никаких не было, просто была предупреждена районная полиция, что будет встреча и все. Ну вот класс, это вот сразу чувствуется, что свободы гораздо больше. Так, у нас не согласовывают митинги, выходишь как хочешь, никаких ограничений можно сообщить полиции, чтобы они поставили людей на всякий случай провокации или драк каких-то mm -hmm. как думаешь известным украинским блогерам опасно в беларусь ехать думаю что по патриотическим думаю что опасно ватникам наверное нет а вот э таким блогерам как полтава там луганский вполне возможно но если павла гриба похитили зачем-то то подумайте сами что я думаю было бы наверное интересно фсб пообщаться с полтавой и с кем-нибудь еще Поэтому, ребята, смотрите осторожнее. Если вы ведете какой-то известный канал, или там, не знаю, в АТО где-то воевали, то по поводу поездки в Беларусь, ну, если воевали, вот где-то фото, там, не знаю, есть какие-то материалы об этом, может, где-то вы попали в видеосюжет, то я советую лучше, наверное, не ездить, потому что, мало ли что. Павел Грипп, он как бы тоже вот так вот, по стоку по стоку связан с этой темой, но ну, вот докопались почему-то до него. И не он один, то есть есть еще люди которые пытались там проезжать И просто это самый известный случай. Поэтому осторожнее, да. Что беларуси в этом плане это задний двор ФСБ. Тут они себя чувствуют как хозяева. Хотя украинцы приезжают, туристы там смотрят, Минск и Брест, там другие города, и никаких проблем. То есть, ну, просто тут сложно сказать, кто и как докопается. Грибба-то все-таки не пограничники взяли. Его же взяла ФСБ, то есть они знали, что он приедет, видимо, может, доложили им, что прибыл. Ждали его каким-то образом, я ж не знаю. Поэтому тут такой вопрос, что на границе у вас, наверное, проблем-то не возникнет все равно. В любом случае, если вы не везете контрабанду никакую. Это уже потом там, кто его знает. Короче говоря, я по этой теме вам точно сказать не могу. на что в голову им там взбредет? Ну, известным блогерам, наверное, надо все-таки быть осторожнее. Так, Украина, выражая, сильно хотел поехать, были важные дела, не смог их переложить на потом, я надеюсь, в следующий раз буду. Да, интересно будет, если, например, в теплое время суток, там, или в теплое время года летом, например, или в начале осени что-нибудь такое. В Украине нет понятия согласованный или разрешенный митинг. Да, мы уже понял, спасибо, Кироилл. Так, витаю всех, слава Украине, живи Беларусь героем слава! живи вечно! Так, вопрос. Как считаешь, празднование этой 101-й годовщины БНР прошло более свободно, чем в минувшие годы? Судя по трансляции, сейчас особого давления и запретов со стороны милиции не было. Нет, так это прошло празднование в Гроден довольно-таки свободно, да. Но в прошлые годы тоже я не слышал, чтобы там кого-то сильно давили, пресси, разрешали празднование в минске что касается там прошло в таком месте то есть там лукашенко отвел шесть мест загонов так называемых где можно проводить по согласованию митинг ну то есть просто уведомить что там будет и все вот, типа бангалора вот киевского сквера и других вот они собрались в киевском сквере организовались там поэтому тут и давления особого то не было но тем не менее мы знаем что задержали кого-то там кто пытался пройти Сивчика, потом кого-то еще там задержали, я помню, говорили на митинге. Потом Дашкевича задержали, но его задержали за его речь, за то, что он говорил там на митинге. Его задержали не за флаги там, не за что такое, а именно за высказывание. Давления особо не было, так понимается в чем дело митинг-то планировался изначально концерт в центре минска а это же как бы не центр киевский сквер это все это такое но ну не то что прям совсем окраины но это уже не центр точно вот в чем проблема не дали центр это уже как бы давление Ну сейчас лукашенко ему выгодно все-таки более так национальную политику немножко поддерживать потому что сейчас конфликт с путиным обострился совсем в прошлом году он тоже уже начинался но тогда, во-первых, никто не знал, что столько людей много придет. А я смотрел стримы на эту тему, комментарии Эдуарда Пальчеса, который ну, в числе организаторов БНР-100 и БНР-101 был. Он говорил, что, видимо, скорее всего, по его мнению, власти испугались реакции на прошлый праздник, что так много людей вышло. И поэтому решили, так сказать, не дразнить Путина и сильно не обнадеживать националистов. Потому что Лукашенко, хоть он с Путиным сейчас в конфликте, в таком политическом, он все равно националистов, он не любит, наверное, еще больше, чем Путина. Ну, смотрите, сейчас пришла новость недавно, что в этом как его запретили регистрацию этого бессмертного полка, ну, проведение, да, запретили что-то еще, какой-то э, ватный митинг на день союзного государства на 2 апреля. Я вот еще сейчас не знаю, должен быть оппозиционный, вроде я в феврале слышал какой-то марш против союзного государства. Но сейчас пока никто ничего не говорит. Статкевич сказал, что он не знает ничего об этом. Другие активисты пока тоже, у кого я спрашивал, говорят, что не знают, когда, где. Вроде кто-то что-то слышал тоже, что собирались. Но это как бы только собирались, может и не соберутся. Но я буду следить за этой темой обязательно. Так, витание с Волыни. Привет, Волыни. Так, добрый вечер, добрый. Живе, Беларусь. живи. В пинский дед детский канал позорище да в пинске это да где-то я помню в ком-то райцентре это в пинске да получается такой ну детско подростковый такой канал не серьезный то есть там не какие-то политические там экономические события освещают это такой чисто о жизни канал приезжайте к нам в украину почаще постараемся это зависит в том числе от финансов тут как говорится в минск съездить не каждый раз сможешь Тут нужны донаты достаточно, да, надо э, средства на связь, то есть чтобы мобильный интернет безлимитный действовал. Вот прошлый раз большая проблема. В Киев туда ехали, но у меня, к примеру, не было карты украинской. Не было средств достаточно, чтобы ее купить. К сожалению, пришлось экономить, потому что сейчас еще я готовлюсь, возможно, 2 апреля будет этот марш. Надо будет тоже съездить обязательно. И там день воли, мало ли что. Поэтому всегда надо держать какой-то запас. Поэтому тут многое упирается, к сожалению, именно в материальную часть, а не то, что хочу. Я бы, например, на любые бы съездил мероприятия, на какие это физически бы это вообще возможно было для меня, да, там и в Минске, и в Киеве, и там и в Москве, и в Гондурасе, где угодно, какая разница. Главное, чтобы это каким-то образом касалось нас, чтобы это было интересно, да, для вас, чтобы это было каким-то образом полезно. И не просто на все подряд. То есть некоторые мероприятия я бы туда, допустим, не поехал. Те же вот ватные, например, какие-нибудь бессмертный пол, там что-нибудь такое, я туда не пошел просто даже вот что показать, но ну, потому что это дно. Зачем им еще рекламу делать? Так, так чат немножко что-то соскочил, что у нас тут? За что антилайки? Ну, это ватники наверное ватники все время тоже они приходят смотрят канал где-то явно пытаются даже комментировать там что-то писать где-то они просто смотрят наблюдают наверное и все время обязательно ставить дизлайки потому что ваты разные полно куча целая я не понимаю зачем вот они приходят смотреть если не нравится они как бы уже давно понимают позицию то что они тут увидят. Ну, тут ватники есть ватники так уже два кто-то втыкнул да уже три я вижу так детей в школе шмонали кто на него подписан детям по 13 14 лет блогерам тем 19 20 лет вот видите какая разница большая по уровню свободы фсб сотрудничает с КГБ да и наоборот тоже у них там плотное тесное взаимодействие конечно фсб естественно у них больше возможностей и э, наши им так сказать ну наверное по первому щелчку Помогают. ФСБшные тоже нашим помогают. Например, в своей книге анархист наш этот как его Игорь оленевич писал, когда его задержали в Москве, его там, ну он спрятался здесь, когда был Шухер в десятом году в конце, он уехал туда, там некоторое время жил, пока его не выманили предатели на встречу, и там его взяла ФСБ, отвезли до границы до белорусской и передали нашим КГБшникам. И он слышал, как они там говорили, типа вот там будете должны что-то такое. То есть наши запросили, они им поймали и передали. А потом наши кого-нибудь им передадут туда ФСБшникам. Это такое дело. Я же говорю, это задний двор, ФСБ Беларусь. Так что я бы украинцам не советовал ехать в РБ. Вот-вот, да. Если вы в черном списке Кремля, да. Другое дело, что как определить, в черном-то списке или нет. Так, вас, вас в глазах чекистов это самый опасный возраст. А для вас не опасно ездить в украину Ну не знаю для меня не видел как бы смысла особенно ну конечно байки всякие ватные рассказывают что там бандеровцы повсюду ходят что там убивают за русский язык там распинают нигерей и прочее что везде там всякие фашисты и бандиты просто там машины останавливают грабит там не знаю даже поезда останавливают грабит не знаю честно вот были там с анатолием ничего такого не видели может, нам просто не попалось, не знаю как. Мы там все-таки недолго были. Но я такого ничего не заметил. Отношения хорошие во всех смыслах и... В том числе, как я говорю по поводу, например, русского языка. То есть никто не говорил, типа, что москали туда на русском языке говорите, чего там украинской не размовляете? Мне ничего такого не было. Все как бы все понимают. Я слышал, когда вот мы ехали в метро, когда были кто-то по-русски говорит, кто-то на украинском, кто-то на смешанном, то там на сушике каком-то, то украинские слова, части то русские по всякому. Как бы, ну, все нормально, культурно, никаких проблем я не видел в этом плане. Вот, так что что еще хотел сказать тут так вот почему бы белорусам не устраивать съезды и митинги и в украине можно возле границы в каком-то ривне или чернигове дело в том что я не видел плотного такого содружества объединения белорусских блогеров Вот в чем проблема у нас пока блогеры есть и политические в том числе но они каждый сам за себя то есть все, что я видел сейчас, это то, что у нас каждый самый за себя. Вот один блогер там себе вещает, другой в каком-то другом месте. А тут украинские блогеры, то есть самое крупные тем более, они собрались. Обычно вот это как бы, ну так как у политиков, такой парад эго. И поэтому, видимо, вот наши блогеры еще как-то не осознали этого, то, что надо объединяться. А украинские, я смотрю, уже договорились, вполне устроили встречу. Ну, естественно, там видно было, что Полтава и Луганские, это как главные звезды, они были там, да, первыми номерами, и к ним больше всего внимания, но тем не менее, они себя вели, я считаю, достаточно так нормально, а, уделяли тоже всем внимания, и люди приветствовали других блогеров, то есть все вот групповые фото, то есть не было такого, что вот там под кого-то одного делалось мероприятие, ну, ну, все поздоровались там, друг с другом побыли, ну да, главные убежали, но вот остальные, вот Киевская Русь, например, он вообще вел себя по-свойски шикарно, вот просто как там, не знаю, сосед какой-то знакомый со двора, спокойно себе сидел, разговаривал, то есть никакой звездности вообще ничего там не было, хотя это довольно известный блогер, может не такой там крупный, как Полтава, но тем не менее, поэтому мне, конечно, понравилась эта суть, единственный минус во всем, что не было четкой организации, то есть ну не было там какой-то программы вот такой как у митинга какого-то концерта что вот то так так Ну, место определенно намечено но такой был некоторый элемент хаотичности я бы сказал что ну, может быть недостаточно еще продумано можно было больше еще ну тут вполне нормально как бы это даже отчасти бывает интересно когда не знаешь там что как наперед вот поэтому у нас я не видел запроса на какую-то сходку у белорусских блогеров. Во-первых, за белорусскими блогерами крупными уже там наблюдения. Масловский говорил, что его телефон прослушивают, то есть за ним какие-то люди следят. Филиппович там тоже самое за ним следят. Нехто он вообще в Польше учится. И кто там еще? Наталья Богданова, ну, она как бы у нее такой специфический блог. Я не знаю, может быть, она бы поехала на какую-то встречу. Кто еще там? Э, с таких блогеров? Там. Народный репортер, Василий телогрейкин ну не знаю. Все очень разные и многие лично как бы даже не виделись никогда. Поэтому даже я пока не представляю себе, как возможно была бы встреча белорусских блогеров. Они где-то по отдельности там себе вещают, каждый в своем углу и делают свою работу, допустим, да, там Андрей Паук, он там в своем городе работает, филиппович там в Гомеле работает, кто-то еще там в другом городе, да, в каком-нибудь Бресте, там, не знаю, там это в Калинковичах был. Виталий Манько, его посадили, этот, как его был, Вестник Войны, блогер, он удалил свой канал, его шантажом и угрозами заставили свою деятельность свернуть, потом, кто еще там у нас был, Сила Справедливости, он тоже удалил канал, его тоже задавили агенты, кто где, кто-то вещает там, ну как Владимир Лоскут, например, он Вроде тоже где-то в Западной Беларуси живет, не так далеко от польской границы. Поэтому, ну не знаю, кто бы туда приехал. Я бы поехал, может, если бы был такой сход блогеров и средства были, да, Анатолий Сайгон, наверное, бы поехал. Может, кто-то еще из других блогеров. Ну, тут все упирается, конечно, в средства, ну и в желания тоже, я бы сказал. Я думаю, что у многих блогеров достаточно было бы и средств и туда, чтобы приехать. Просто не хотят пока. Поэтому пока я не вижу такого перспективы организации белорусских блогеров, да еще и в Украине. В Беларуси они бы не организовались и по техническим причинам не дали бы спецслужбы, и они бы сами не захотели, испугались. А в Украине, не знаю, тем более, я не слышал пока. Такого запроса нет. Но, кстати, тема хорошая. Ее потом надо будет по мере роста канала и роста влияния канала, нашего имею в виду, моего. Надо будет эту тему потом продвигать. Если никто не хочет этим заниматься, то когда канал, к примеру, вырастет там до 20 тысяч, до 10, то можно будет этой темой заняться. Почему бы не организовывать самим, например, такое? Почему надо ждать, что кто-то сделает? Давайте будем потихоньку сами продвигать. Просто сейчас это, в принципе, невозможно. И если, например, поговорить об этом, то сейчас, к примеру, я бы не смог на такой сход приехать, если б, например, через неделю кто-то организовал. Я бы, в принципе, то не смог приехать. Потому что, ну, все, я уже в этом пока на мели поэтому я и сам бы не смог организовать то есть если бы я сказал например давайте организуем меня бы мало кто услышал вот так идет демонстративное давление подавление любых проявлений свободы в обществе до да, жесточайшее. вот сейчас про россию читали там плановые отключения, ну пробные этого рунета от мирового интернета то есть все идет уже к чебурнету к отделению России, как не знаю, как Северная Корея, клонмен скоро там сделают. Так что для нас ничего хорошего. Тут кажется, ну и хрен с ним там, ну пусть они там сидят в своем чебурнете Так и будет и наш тоже перенимать. Наш-то точно будет перенимать этот, эту практику. С ней надо бороться, не допускать ее. Вот, Александр Грин, привет. Спасибо за лайк очень приятно было пообщаться если ты еще слышишь не ушел из чата то э, да привет так вот Кипер, я про то что потом проблем у них не будет так свободно не было вообще ну может быть в 90-е годы когда-то там еще было свободно ну, уже 96 год там уже протесты борьба уже все такое день воли если вы говорите когда, когда лукашенко пришел и стал подминать власть тогда и свободы не стало а, так кир там детский канал о школе у нас по местному тв мент выступал и называл эту сходку вопиющий детей а, мрази боятся Да, боятся они вообще всех боятся а боятся народа а, люди в гражданке людей задерживали кот когда опять в украину будем ждать пока не знаю пока не знаю не мероприятий там не планируется пока таких что под вот приехать ничего то еще там предлагали на это конец мая на день города киева но я не знаю пока ничего говорить не буду как как будет там дело как будет дела там так, приезжайте в Одессу на День независимости Украины 24 августа. Но это уже более-менее по срокам. К этому времени можно будет что-то подумать. Так, в это же время будет проходить вышиванковый фестиваль. Атмосфера неимоверная. Свободные люди в свободной стране. Да, это было бы интересно. Тут надо будет подумать. Так, список задержанных на Октябрьской. Да, я видел просто... Ну, назвал так в общем. Николай Козлов, Виталий Ромашевский, Елена Толстая, да, Виктор Ковальков, это священник, Юрий Полейко, Михаил Савицкий. И другие там еще какие-то люди, которых имена не установили вроде. Боль, больше их было еще. На самокате там кого-то задержали с флагом, то там еще кого-то провели, то есть ну по городу вообще. Левон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Павел Аракелян, Игорь Ворошкевич, это музыканты валерий рябцев сергей кисень киевский сквер символично почти майдан ну да только как бы мероприятие ну это такое так сказать это как бы загончик такой считается ну хоть, хоть так и компания всем привет серый кот и компания всем привет привет привет так это за 24 это с 24 до да, 25 -го. многих просто так задерживали Статкевич Балабоу. Ну да, Статкевич сначала все, мы с ним уже вроде договорились по поводу завтрашнего дня, э, в 15.00 интервью, потом он говорит, дай ссылку на канал, посмотрел, и потом говорит, вот тут просмотров мало. И я хотел ему сказать, что на ваших митингах в 10 раз меньше людей выходит, чем у меня просмотров. Я не спорю, что у меня просмотров мало, но у него на митингах людей в 10 раз меньше. Как вот он сказал, что нет смысла, наверное, делать стрим, мало очень людей посмотрит что-то такое. А я подумал, блин, а митинги делают, на которые 20 человек приходит, почему-то смысл есть. Ну, мы еще как бы решим этот вопрос, я попытаюсь еще что-нибудь сказать. Но сейчас я смотрю, что ситуация переламывается, он думал, что там, видимо, будет десятки тысяч просмотров и что-нибудь такое, а как посмотрел, что там не так уж много, так и все. Вот не понимаю с такой-то репутацией и выбирать как бы сейчас мне кажется надо в любую в любое направление идти куда вообще приглашают а то еще тут как говорится начинают выбирать вот там мало тут немало чтобы побольше не в том положении еще это сделает я думаю пальчи стрим там наверное тоже достанется всем возможность и статкевичу потому что по моему в этом году они ничего не делали если в прошлом году хотя бы на и колоса там был какой-то митинг запрещенный в этом году я вообще не слышал чтобы на белорусский этот конгресс национальный он в чем-то принимал участие к сожалению может я что-то упустил но вот как то так да смотрю тут чат активно активно пишут так за целый год да ничего не дел при этом сам отмечал Отмечал в баре. А, вот так он отмечал в баре День Воли. Ну, отмечал, отмечал. Это как бы частное дело. Какая разница. Так, друзья, Витанечка, Да, привет, Александр Беспалый. Жаль, что тебя не было на сходке блогеров. Мы упоминали о тебе. Там видео тоже есть. Что, к сожалению, ты занят был, насколько я понимаю. Там где-то на передовой. Так что такие дела. Будем рады видеть еще раз в Киеве. Спасибо большое. да, Постараемся еще приехать донатьте и кот все осветит да потому что когда говорят вот ты туда приедешь вот ты сюда приедешь ну да приеду но если будет возможность такая если у меня не будет возможности как я приеду все как бы такое ощущение как-то все упирается в мое желание вот я например хотел бы в Гродно попраздновать день воли тоже но видите как получается тут совпали мероприятия. Я готовился просто к поездке туда в Киев давно уже, за месяц. А тут получилось, буквально там за каких-то 3-4 дня сказали, что будет празднование в Гродно. Ну, 23-го. 25-го я бы тоже хотел в Минск поехать, но это не получилось технически, потому что я 25-го только днем проснулся, а то до этого я как бы 2 дня не спал, их надо было немножко отоспаться. И ехать туда в Минск не получалось. Так что я, думаю, день более а, отметил. Так, будем рады видеть еще раз, Киеви. Да, да, спасибо. Так, Александр, витаем. Так, Александра, здесь все приветствуют. Так, уже 60 человек. Ну да, было там даже больше 60 человек, смотрело. Сейчас уже смотрю, интерес немножко упал, немножко меньше. А я еще не дошел, как бы, до самого интересного. Лучше хоть сходи на ватные мероприятия. Не-не, это зашквар шквар, Freedom, ни в коем случае нельзя. Потому что если ты пойдешь на ватные мероприятия. Uh, то тебе потом придется целый год оправдывать все бы спрашивать что ты там делал uh, и плюс ватники сами я думаю они не очень-то хорошо отнесутся то есть если ты будешь там не знаю с флагом с каким-то или с чем uh, ходить и просто снимать это это же реклама им то есть, снимать какое-нибудь uh, мероприятие связанное с русским миром Ну, это радио свобода белцатым они они должны им как бы положено да не освещают все мероприятия а мне туда ходить то зачем снимать как uh, там с триколорами стоят всякие манкурты и россию сюда призывают и показывать на своем канале это будет как бы ну реклама ватником во-первых дополнительная во вторых это будет просто ну зашквар какой-то поэтому не я в начале как бы в прошлом году еще был сторонником того что можно было бы на все какие-то мероприятия ходить но потом я подумал хорошо и решил что таки нет Лучше на ватные не ходить, потому что в этом ничего хорошего я не вижу. Так. Патролить. Ну, Патролить не получится, скорее всего. Во-первых, ватников мало, во-вторых, ватники, если их там много, будет организованный какой-то согласованный митинг, то они просто тебя как провокатора это выведут оттуда ну вот как чувак был на день воли пришел там что-то начинал пытался провоцировать его менты быстро оттуда убрали чтобы он не мешался то же самое примерно будет если ты захочешь их патролить и но ну, в принципе смотря на какие смотря на какие фридом, на некоторые можно было бы прийти например 9 мая в принципе это не совсем ватники да, его как бы себе приписали уж этот праздник но это как бы день победы на да, день освобождения от нацизма это такой еще день более-менее нейтральный это можно было бы прийти и посмотреть насколько культурно все отмечается там, если победоубийство присутствует или нет. Но это в каких-то местах, типа Бреста, например, вот как Анатолий говорит, что там ватники приезжают и садятся на полянке там возле брестской крепости и просто бухают там, нажираются в хлам. То есть вот это просто, ну не знаю, жесть какая-то. Это да можно было показать, например, как ватники любят родину свою, да, как они там празднуют. То есть для них любовь к родине это просто нажирание водкой и кричания там патриотических песен ну таких патриотических кавычках да там призывов сталина и прочей кирнин дякую витаю вас так так так привет привет всем проветания так вот вон как украинцы онлайн подняли да много очень сейчас добавилось подписчиков после съезда человек 200 наверное, или 300 хотя как бы ну я вообще ничего не выкладывал за время пребывания в киеве у меня связи даже не было интернет вот а, так финальный вопрос киев для жизни пригоден ну, пригоден хотя бывало что вот говорили там воду надолго отключали летом всякое такое там зимой плохо типа снег убирают поэтому для того чтобы определить насколько киев пригоден для жизни я думаю это надо несколько месяцев пожить просто делать по двум-трем дням сразу суждения но мне кажется что киев достаточно пригоден для жизни То есть там есть что посмотреть там нормальные цены, я бы не сказал, что дорогие какие-то, и как бы ну много интересных всяких мест и мероприятий. В этом плане, да, нормально. А в плане, как про коррупцию, там некоторые говорят, например, или про работу жилищно-коммунальных служб, то это долгосрочные такие вопросы. Чтобы на них ответить, то надо несколько месяцев пожить, чтобы сказать, насколько все это работает. Об этом я ничего не могу сказать. Так, с виду все нормально показалось. Ну, как бы интересно все, и достаточно хорошо но ну, в некоторых местах да в центре там граффити было изрисовано то есть ну такие здания всякие фасады там это было иногда немного неприятно как бы ну что в центре такое или там стены немного ободранные но это такое но это такое это не первостепенное. я бы не сказал что это сильно большая проблема как я уже анатолию говорил в комментарии обратная сторона этого это говорит о том что много свободы то есть то, что у нас нет вот такого, это, с одной стороны, конечно, хорошо, что, да, там, вандализм, это все такое. Но это говорит о том, что жесткий контроль за населением, то есть ты не можешь просто так, там, куда-то подойти, что-то сделать, там, четкое снижение. А тут это говорит о том, что таки степень свободы гораздо больше. Так, дякую за подтримку Украины, хотелось бы, хотелось бы еще чтобы Беларусь была вильную и демократичную замуженные державы украинцы и справжние белорусы действенного братние народы на ведьмину вид россиянцев живи беларусь живи вечно так привет очень приятно так Дилижанцы грабят а да да да Дилижанцы грабят но ну, это такие стереотипы есть еще там ватников ну и не только наверно ватников мы кстати когда с Анатолием возвращались назад там чуть-чуть от границы отъехали, подобрали чувака какого-то в деревне, он там стоял, разговаривали, разговаривали, сказали, что с Украиной он такой, ну и как там, что националисты там не свирепствуют, но ну, сразу первый вопрос у него был, то есть потому что, ну там стереотипы у людей, что типа, да что в Украину ехать, это ж так опасно, там фашисты ходят везде, тебя там поймают, ограбят, убьют, ну не знаю, вот друзья, нужен ли Томас Беларуси? Беларуси Томас очень нужен, но его сейчас некому просить. То есть, когда Украина получила Томас, насколько я знаю, константинопольский патриарх, ну его представитель какой-то, он сразу сказал, что мы и другим дадим, кто попросит, там, Молдове кому там Беларуси, например. Другое дело, что у нас никто же не попросит. У нас страной управляет митрополит Павел, который вообще не гражданин Беларуси, насколько я знаю, он россиянин и как бы доставленник да, Кирилла тут полностью РПЦ московская руководит хотя запросы есть Лукашенко говорят он был бы очень за Томас он бы хотел национальную церковь потому что это один из столпов э, суверенитета да поддержки он был бы за некоторые священники были бы за но в целом такая картина тут что пока не намечается Томас никакой нет запроса главное от простого народа то есть в Украине допустим многие люди простые они были 20 лет там поддерживали да, эту церковь, непризнанную на тот момент. Они добивались этого Томаса, был запрос, и Порошенко потом включился даже в это да, дело. И они таки Томаса добились. Пытались сначала у Москвы получить, не получилось. А потом они обратились в Константинополь, кстати, да, как по регламенту написано. То есть некоторые говорят, что это незаконно, там, это не действует. Нет, все действует. Посмотрите, в первые века такое тоже было, что, например, если епископ там или кто там руководитель какой-то церкви да этот митрополит не дает ну автокефалию другой какой-то церкви то тогда можно обратиться типа в константинополь как главному такому суде который решит там все как главе православной церкви и украина это сделала В беларуси пока такого нет то есть я смотрел интервью тогда я уже говорил об этом белорусской христианской демократии до да, партии политической ромашевского его спрашивали тоже об этом он сказал что вроде пока не надо это ну то есть запросов населения нет то есть если кто-то будет этого добиваться это будут активисты допустим да вот такие как мы какие-то может быть политизированные верующие но их очень очень мало их единицы если вообще блогеров в беларуси мало если каких-то активистов мало то сколько из них еще верующих которым надо вот томас они это понимают да их очень мало а большая часть людей это такие православные атеисты ну вот как как лукашенко про него говорят ну такие которые вроде как все формально относят там к католикам или к православным но ну, большая часть даже к православным католики все-таки большинство они действительно соблюдают там какие-то эти как его и такие более выцерковленные а среди православных но ну, формально считается что как бы до да, большая часть населения православные но ну, как как не возьми по факту реально Большинство людей, ну как бы просто живут, они так не особо ни во что не верят. Поэтому такие люди они не будут просить Томаса, они даже не знают, что это такое. Поэтому тут тут без вариантов. Вот время Томаса не настало еще для Беларуси. Вот когда свободы больше будет, тогда все это начнется. Так статкевич доказал своими отситками, он кого угодно, он кто угодно, но не было Он доказал своими отсидками, Игорь Шушаев, что он смелый человек, что он готов, как говорится, за свои идеи там пострадать, да готов ответить. И более ничего он этим не доказал. Все. А к чему привели вот все эти вещи, то, что он делал? Площадь 10 года, например. Чего они добились вообще? Кроме отсидки. Понимая, что, что человек пошел на отсидку, да, это безусловно, это говорит о том, что э, человек готов за свои идеи пострадать в отличие от кого-нибудь мальцева тогда он действительно смелый и готов например когда революция какая-то идти в первых рядах но это не говорит о результативности, понимаете это разные вещи результат этого какой старая позиция это она проиграла и мы видим вот то что сейчас вот это все зажатое зажатый народ Отсутствие желания у людей да, заниматься политикой Или как-то интересоваться у широких масс Это же все и вот из-за этого Из-за вот того, что наша оппозиция делала Своими действиями в 90-е годы И в начале нулевых Это же вот это вот к тому привело Да, есть еще Лука, диктатура, безусловно Но не только Вата ТВ нормальный канал Так Будем рады видеть вас еще раз Так, 25 марта 17 многих людей поставил но это как бы не единственный случай так и не 25 марта так говорит, таня вам люди ведутся томас нужен сто процентов то томас нужен сто процентов но этого к сожалению пока немногие осознают и этого не осознают и иерархи понимаете как церковь это такая жесткая иерархическая такая авторитарная структура понятия такие связанные там с демократией, с гражданским обществом они к православной церкви ну и католической они не относятся может быть у протестантов это да это связано так. а тут нет тут все решает патриарх там решает соборы всяких иерархов а простые люди миряне они вообще никак тут не влияют их мнение особо мало кого волнует так, витаю, друзья, витаем, витаем, не ловим, витаем. А, так. Статкевич выглядит на но я не знаю по этому поводу. Там все вообще позиционеры друг друга называют агентурой, друг на друга гонит, валит. Вы, вы там такие секие. Я не комментирую это, потому что я не знаю, кто агентура, кто не агентура. Так. Знамя перш, перший девчина блогер мила Вин. Да, я подписался кстати и вам тоже рекомендую будет будет посиделки завтра и там будет как раз собирались пригласить блогер сюда так что у нас тут еще так ладно тут это разговоры между собой в чате. Так вот сейчас немножко чат пролистаю а то там много сообщений беларусь в одной помойке с Рашкой – это жесть. Ну да, в одной помойке с Рашкой с Гондурасами там всякими. Так, они уже в этом году 20 лет союзного государству праздновать собрались. Ну это, знаете, 20 лет союзного государства – это такое. Оно что есть, что его нет – это такое вот такая вещь, как как мед, да, Винни говорил про мед. Это такой предмет, который вроде есть, то его уже нет. Государство союзное сейчас вот есть эта петиция о том чтобы расторгнуть этот договор я думаю лукашенко тоже был бы не против просто если он инициирует это сам то это конечно будет будет проблема он не хочет чтобы ответственность на нем была то есть он всячески говорит что вот я бы там рад союзное государство заключить но белорусский народ будет против естественно что ни с каким народом он считаться не стал он это делает не для народа он это делает для того чтобы придумать причину Которая бы не упиралась в него. Чтобы россияне не могли вот так четко сказать, что вот Лукашенко все тормозит, что он такой вот нехороший. Он говорит: Не, я за, ну, белорусский народ же не хочет. Вот. Так что тут был бы интересный шаг, если бы он, например, отменил этот договор, расторг его, да. Если Путин будет давить, расторг его с тем же самым объяснением. А это не я, это белорусский народ попросил. Знаете, вот референдум провели, и опа, белорусский народ захотел расторгнуть все. Не хочет больше союзного государства. Так что, извините, я бы был, скажет, только за, ну видите, как я же всего лишь президент какой-то там, да. Я всего лишь Лукашенко, я должен исполнять волю народа, знаете. но ну, это, это выглядит смешно, конечно. Но я вполне допускаю, что такое может быть, например. Так, усим привитания. Всем привет. Праздник, 20 лет союзного государства отменяется но ну, ничего может быть 30 лет будет или 25 еще кто его знает у ватников еще будет шанс тем более что какая разница что значит отменяется отменяется публичный праздник ватники всегда могут дома купить бутылку водки или боярышника и отметить день союзного государства в частном порядке боярышник же никто не запретил у нас еще продавать так, Россия один Шоу кто против демонстрировали договор о передаче нашей исторической столицы Вильна современным литовцам в тридцать году после депортировали белорусов с территории. Я не видел, честно говоря, я Россия один не смотрю, но интересно, да, что такое демонстрировали документ. Народ на стрим Луганского оттянулся. О, стрим Луганского пошел. Так. Всем привет. Интересно будет, как мы протестовали. Интересно будут, как мы протестовать. Кто, ватники? Не знаю, наверное, нет. Они полагаются на Путина, они полагаются на аппарат, что там сверху Россия надавит на Лукашенко, и он пойдет на уступки, или они попытаются просто выйти нелегально. Мне будет интересно посмотреть, как ватников будет паковать в автозаке, и вот те же ватники, которые 20 лет кричали о том, что «А, там поганые из Магары выходят на площади, нельзя выходить на площади», они сами выйдут, получат от дубинками и посадят в автозаки и там дадут им сутки и штрафы вот это будет очень прикольно я думаю у ватников которые не совсем зомбированы фсб которые не являются там не, не получают прямые деньги из кремля откуда-то да от своих кураторов я думаю что такие но ну, просто вот они которые так сказать по дружбе там да к своим друзьям более старшим придолбались и вместе с ними стали ватниками ну не идейные совсем а просто такие. Они, может быть, даже отойдут от этого. То есть они могут начать задумываться головой, что в каком государстве мы живем. Потому что до этого они считали, что это все правильно, Лукашенко там давит не свободу, он давит этих западных агентов, там, агентов Госдепа и прочих, да. Которые печенюшки там на Майдане получают. Вот, кстати, печенюшки получали, да. Не от Виктории Нуланд. И немножко не на Майдане, но таки да, печенюшки были. Так, что у нас там еще? Так. Э, обозначили, что это был подарок с Кремлевского плеча. А, это был подарок, в смысле. Э, передача Вильна, да. Передача Вильна для того, чтобы потом задобрить литовцев, и они потом присоединились к Советскому Союзу. Так. Витаю всех. Серый код Привет с Хмельницкого. Привет, Микола привет хмельницкому спасибо что смотрите канал зайцев сегодня тоже на литву давили этим мол э, декоммунизация подразумевает отдать вильно отдать вильно кому нам ну мы же понимаем что сейчас это как бы уже невозможно скорее всего при нынешней власти нашей и том что литва в евросоюзе так, но Кремль, видимо, нашел очередной инструмент, чтобы бороться с Литвой и чтобы свое влияние там проталкивать каким-то образом. Кстати говоря, Артем об этом говорил, что если не решится территориальный вопрос с Вильна, с Литвой, со всеми этими вопросами, то Кремль тогда может использовать этот вариант и начать действовать, да, поглотить, попытаться Беларусь. Если, например, мы не, не начнем вспоминать так, свою историю, историю ВКЛ, не начнем свою государственность, в том числе и с ВКЛ ассоциировать, а не только с бсср как Лукашенко, да, с Совком вот с этим то у нас как бы будет тогда непрочная основа, то есть если мы не будем искать свои корни государственности в древности И тогда Россия может таки ассимилировать, поглотить Беларусь, а потом следующей на очереди будет Литва. То есть если сейчас, сейчас они используют этот инструмент даст свильна вот так, то потом они повернут наоборот, скажут, что надо к возвращать, к примеру, да, если Беларусь уже войдет в союзное государство в реальное, не то, которое сейчас, а в настоящее, станет регионом РЭ, скажем, то тогда проблемы будут большие уже у Литвы, потому что они тогда литовцам скажут, а Вильно, это оказывается наш, да, это белорусский, давайте возвращайте и все, поэтому такие вопросы, споры надо решать. Вот так, так перескочил опять чат, что тут у нас пишут? Так, всем витания, Укра... Украине слава, живи Беларусь! и Героям слава! Живи вечно! Так, код справедливости ради на митинги выходит в сто раз меньше, чем смотрит, но согласен. Но дело в том, что и у нас, как бы, смотрят люди в основном такие многие, которые как раз-таки на митинге идти и выходят. Так, вопрос. Увольнение губернатора Могилевской области, прямо в коровнике, это самодурство или необходимость. населения одобряет подобные шаги. О, население очень одобряет. Население у нас вообще очень падкое на такие вещи. Не только наши кстати. Россияне, украинцы, когда это смотрят, они тоже говорят: ой, какой батька! Какой молодец, да. На самом деле этот батька прекрасно знал. Что там происходит, я думаю, в этих коровниках. Там 20 лет уже все такое происходило. То есть Он сам этого губернатора назначил, и того губернатора, который перед тем он был назначил, тоже, наверное, типа такого снял. То есть, понимаете, это цирк, спектакль, игра в доброго царя и злых бояр. То есть он сначала э, назначает какого-то козла отпущения, да, которого потом можно заколоть, жертвенного барана. Ну, такого серенького губернатора, который ни хрена особо не значит из себя, ничего не умеет. Колхозника, он его вытаскивает из колхоза, сажает на это место, да, дает ему вот там ресурсы какие-то, говорит, вот он там сейчас все решит. На самом деле, естественно, Лукашенко знает, что ни хрена этот губернатор не решит потом время приходит, естественно, проблемы какие-то накапливаются, народ недоволен, там зарплаты задерживают, все. и чтобы от себя подозрения и гнев народа отвести, он потом приходит и говорит, а, смотрите, а вот тут коровники грязные, зарплаты задерживают, колхозы развалины, а я, я, что ж такое, все поразвалили, я только один добрый и там работящий работаю в стране, все остальные все разваливают, да народ прямо рукоплещет типа да так этого мерзавца посадить его расстрелять там все такое и как бы нормально а лукашенко соскакивает и получается он как бы невиновный хотя он уже 20 лет вот таких губернаторов назначает одного за другим и директоров на заводы и все вот так как как и было все стоит так потому что проблема не в этом да действительно бывает и на местах губернаторы наглеют, они себя ведут плохо некомпетентные, там все такое но в целом то проблема именно в нем больше эти губернаторы это так Главная проблема, его если бы кто-то читал и снял с должности. Это было бы да. Вата Интернешнл, Серый Кот, а у тебя аншлаг? Ну да, достаточное количество народа смотрит в этот раз. Но все-таки канал развивается. Сколько он пришло новых людей, активных именно. Поэтому, конечно, больше и больше. Уже сегодня новый рекорд за 60 уже перевалило. Так. В 21.00 на канале Пальчи Лайв Стрим. Главный организатор празднования БНР в Гродно. Да-да-да, надо будет потом глянуть тоже. Василий Витаю, пальчик не политик, 10 раз больше, чем он. Да, кстати говоря, пальчик вообще не обязан был ничего никому организовывать. Поэтому какой бы там ни был хороший плохой праздник в Гродно, в любом случае большой плюс пальчику. Потому что, блин, ребята, он его не обязан был ничего делать. Он вот взял, собрался, организовался там с этим, с Белоусом, там с другими, да, и сделал праздник мог бы вообще не делать сесть на диване и тоже ждать давайте кто-нибудь там организуйте но ну, видите как они сделали ну политики на тоже что-то сделали там 24 -го. говорят людей было меньше говорят там похуже кто-то говорит получше но ну, всякие мнения но главное что сделали это и то хорошо а, так а что за сооружение на фотках прокомментируйте что за сооружение ну это церкви там монастырь который но ну, вот нам на софийской площади софия собственно памятник богдану хмельницкому какие-то здания там ну то есть это фото которое я снимал когда был там в киеве а деньки как а, деньки как раз на дырявых шикарный цикл так серый кот и я кто бил украинские девчата приглянув себе Якусь к обиду. Украинские девчата нормально, но особо не прыгал, потому что мы как бы даже не успели ничего посмотреть. Мы вон хотели посмотреть с и Лавру, но даже до нее не добежали. То есть постоянно или где-то в дороге были, или на мероприятии на каком-то. Поэтому как бы особо я не посмотрел ни на цены, ни на девчат, ни на, мер, ни на достопримечательности. То есть, вот только то, что было там в округе, в принципе, ну как этот Майдан, этот как его, арка дружбы народов, там, ну, такое, несколько достопримечательностей, и площадь, и все остальное мы даже, в принципе, особо ничего не видели. Утром ехали, когда там темно было, полдороги, назад, когда ехали, тоже полдороги темно. Так что такое вот. В любом случае, надо будет еще когда-нибудь съесть, постараться. 3 июля это вообще зашквар ну, 3 июля, да. Так. А, так, так, так, золотые ворота. Да, золотые ворота видели там. Там был спор 23-го. На золотых воротах. Так, а почему тебя Алекс ТВ не банит? Вопрос к вас, Не знаю. А зачем Ватником, в принципе, банить? Они вообще такие. Так, почему в Киеве на сходки не скакали? А кто должен был скакать и зачем? Так, не иду на конфликт, просто слушаю. Так, Александр Беспалый, витаю, витаемый паня Александр. Завтра у нас на Посиденьках специальный есть перша, блогер, жинка, милавин. Да, я уже говорил тоже об этом, завтра посиделки у нас. Так что тоже подписывайтесь на каналы, вот интерваты, и Анатолия, на мой канал кто не подписан, смотрите. Так, о, вата подошла, да-да-да, вата подошла, а, вот этот Дмитрий Комаров. Ватан. А, так. Киев. Яника банда тоже добрячие похрабовала. Может быть, я об этом как бы мало что знаю. Так, что как? Так, ну ладно, на этом как бы завтра поговорим по поводу посиделок. Так. А, отказывайте что фашисты? за тельки Витаю Ко, да, привет, Анатолий. Тоже зашел в чат. Так, Сайгону привет, подписка. Я так и не изразумел. Лукашенко заберешь тесный союз России? Че, нет, он не за тесный союз России. Лукашенко хотел союзное государство только для того, чтобы самому управлять Россией. Он хотел в 90-е годы Ельцина переиграть. А как только выбрали Путина... И он понял вообще, кто такой Путин. То все, Лукашенко сразу заморозил проект союзного государства, интеграция остановилась и все. С тех пор все подвисло, он только деньги качал из России. А сейчас и деньги кончились у России, так что все качать нечего. Лукашенко хотел бы уже давно слезть с этой иглы, но пока не может. Пока не может, ему больше никто не дает денег. Так что у него такая дилемма. С одной стороны, надо как-то союз с Путиным заканчивать, а с другой стороны, а где деньги брать? Так что вот он так подвешен сейчас в воздухе так я не знаю что с ним случилось но у него резкий поворот произошел на теме украины бандеры что к чему я не знаю если отнести это на беларусь у нас пока нет политической воли народа а, да к сожалению вот тоже что заметил по поводу украины я говорю что там комментарий что приглянулось. опять-таки дороги то есть я ожидал вообще увидеть намного худшее зрелище а увидел то что там мне попалось, что оно гораздо лучше того то есть я думал что осела, вот когда мы проезжали уже э, будут совсем убитые в хлам а уже даже ночью когда мы ехали въехали вообще в украину то есть там даже глухие села вот на этом полесье зап западность юго-западном э, там например свет горел по ночам я уже об этом говорил фонари то есть у нас например когда мы въезжали подъезжали границы к тамашовки к этой там села ночью ну, темно там выключают фонари экономит а когда приехали в украину там свет горит да остановки транспорта ну такие средние я бы сказал но ну, расписаны да все в какие-то узоры вышиванки там какие-то ну такие вот казаки там такое нарисовано национальные какие-то темы у нас я знаю когда я был на этом как на мероприятии на ток-шоу ворши там говорили что бобруйские расписали остановку одну кого-то там Адама Мицкевича или кого-то там нарисовали Сделали портрет или Якуба Колоса какого-то они там согласовывали это с местными властями им разрешили а наши хотели Короткевича по-моему нарисовать Владимира аршанские так им не разрешили даже да хотя были художники которые готовы были это сделать то есть вот такое и когда я поэтому я обращал на это внимание что там в Украине вот такие узоры все это было у нас просто остановка-остановка, но ну, бывает там цветами какими-то так расписано, но это как бы ну, ни о чем. Вот, дальше свет, это я уже говорил, дороги-дороги, ну, такие когда-где, но в целом достаточно приемлемые, то есть у нас бывают дороги тоже такие и похуже даже, где-то лучше, где-то хуже, то есть, ну, я бы не сказал, что сильно выбивается. Дальше, что еще хотел сказать, по поводу уборки мусора, то есть у нас, говорят, да, города чистые там убирают, но когда за город выйдешь, там срач полный, в Украине, в принципе, в этом плане примерно то же самое, но тут есть большая разница. У нас централизовано все, да, у нас примерно одинаково тут во всех областях. А тут очень большая разница, то есть тут децентрализация, и, например, когда мы ехали в самом начале, то видели, что возле дороги был мусоровоз, и люди какие-то собирали бутылки, пакеты и выбрасывали, да, то есть следили за чистотой дороги. А когда мы отъехали уже в середине туда, там, наверное, в Киевскую область въезжали, там отъехали на, этот, как его, на место отдыха с дороги немножко перекусить, и, и там значит был полный срач то есть там было завалено все каким-то мусором бутылками там видно выворачивали там какие-то мешки мусорные что-то свозили какой-то хлаб. короче помойка и я так понял это во многом зависит от местной власти то есть какой губернатор там или мэр какой-то там, да, если нормально и следит за этим то все убирают и все хорошо а если такой э, херовый то там будет и срач и все что угодно у нас в этом плане как бы примерно одинаково то есть все такое налажено там в городе в центре убирают а за городом там как где это да, бросилась глаза дальше что э, менталитет конечно менталитет украинцев все-таки отличается значительно я бы сказал вот когда мы были на слете блогеров и так чувствуется что пассионарность у народа конечно гораздо больше у нас вот такого вот нет то есть ну это говорит о том, что таки да, у них все-таки свободы побольше, и у них такого диктатора, как Лукашенко, нет. Если бы Лукашенко пришел, если бы ему дали да, каким-то образом прийти то я думаю за 20 лет он бы наверное навел порядок просто вот некоторые ватники да есть которые говорят ой как хорошо было если по Украине пришел Лукашенко ну если по Украине пришел Лукашенко да как они хотят батьку то через 20 лет у вас бы было примерно вот то что вы видите в Беларуси да с одной стороны конечно в городе было бы чисто там такое все да лучше убрано но с другой стороны вы бы митинги на митинги подавали заявки за месяц там и вам бы не разрешали там детям собраться каким-то блогером там да на просто на сходку блогеров где-то в каком-то райцентре то есть ну музыкантов бы там паковали и все такое то есть ну у вас бы был вот этот трэш оно вам надо как говорится наверное я думаю нет в целом я бы много чего еще не сказал потому что мы все-таки мало достаточно были поэтому основное как бы вот так вот сказал так, Анатолий здесь, да, всех приветствует в Константинопольскому патриархате по видам еще российская православная церква Николи, Николини от Римбола вид Вселенского патриархата Томас про Токефалию. Да, может быть. Оппозиция это простые люди, но не старперы. Так, удивляюсь ему факты и доказательства, и он 6 месяцев назад отправил в бан, а что без Гугла никак не перевести? А, это там с вас, по между собой. Ну ладно, давайте. Так, главное, чтобы простые люди это поняли. Саша Середа, привет, Аня. Привет всем, кто пришел на стрим. Вот, еще, кстати, две части видео с Украины вышла, будет еще одна часть, такая, ну, как сказать, бэкстейдж, там будет немножко видоса с Майдана снято, что мы постояли, я там снял немножко, Анатолий там больше снимал, он там целый стрим провел, я просто немного, несколько минут, может быть, снял видео, и, возможно, я еще приложу, снял несколько секунд коротенькое видео, когда мы сидели и перекусывали в пузатой хате, там, приложить такое, типа, как то, что не вошло, встречу блогеров, да, такое, что осталось за кадром, да, коротенькое видео, там, и из хаты из этой и Майдан, то есть как вот мы в промежутке между мероприятиями были. И на этом, как бы, наверное, украинская тема будет закончена. У меня видеоматериалы все будут выложены. Так что третий еще будет материал. Завтра, наверное, выложу. Или послезавтра. Потому что завтра посиденьки, Наверное, послезавтра выложу. Там дальше видно будет. Так, вот Мальцев, Навальный и прочее. Это не оппозиция, это заполнение информационного пространства создавая иллюзию демократии да вполне может быть так кольки людей было на дни воли это очень сложный вопрос говорят что в гродно на пике 5 пяти там или 4000 а всего за день где-то тысяч десять может посетило. я там не был поэтому сказать точно не могу а в минске вроде говорят поменьше немножко было но тоже пару тысяч я думаю там может на пике тысячи три как-то так я не до конца просто там был до часов 4 наверное. потом я уже поехал домой так да хорошее замечание кибер когда 23 24 или 25 вообще день воли как 25 просто это попадает на понедельник поэтому решили выходные праздновать да? в это в субботу воскресенье чтобы народа больше собралось. Вот. Так. Кот упомянул Мальцева. Я прокомментировал. Да, это вполне в тему. Я уже сказал об этом. И вот прокомментировали. Так. Приемно, что на стриме у кота собралось столько добрых, адекватных людей. Ну, мы специально стараемся. Стараемся собирать добрых, адекватных людей. Вот и Анатолий тоже подошел какой Да, тоже, можно сказать, из этого числа. Так. По мне около 3-4 тысяч прошло на день пришло на день воли, это ты имеешь в виду вас в Минске, да, в Гродно, говорят, чуть побольше, может, на там, Мы вас подтримуем, да, кстати, хорошее замечание, вот, когда мы были, украинцы нам желают, как бы, счастья, там, удачи, и чтобы мы были такими же свободными, как и они, а ватники, они, послушай, желают Украине, когда там уже эти украинцы, там все помрут от спида, там от простуды, когда от гриппа, там, когда уже их разбомбят, когда там, не знаю, загниет страна и развалится. То есть, понимаете, как совсем менталитет отличается. То есть там это ненависть вот у ваты. Непонятно к чему. К полякам, к украинцам. Что им эти поляки сделали? Что им эти украинцы сделали? Сидят там в своей, в своей этой, как его... В ватном своем болоте никто их вообще не трогает. Я говорю про белорусских ватников и про российских. Ладно, там ватники какие-нибудь украинские, они там хотя бы какое-то право, может, имеют свое мнение высказать, да, по поводу того, что вот им не нравится. То, что Украина повернула в сторону Европы, то, что там национальное возрождение какое-то проходит. Но когда белорусские, вот они, наслушавшись вот этого Киселева, начинают говорить там что-то такое, ну, я, честно говоря, не понимаю просто, откуда столько ненависти и зачем это все надо. Просто выключите своего Киселева, вот Ватником, что я хотел пожелать и съездите вот как мы съездили с анатолием в киев то есть можете не говорить да что вы там ватники не обвешиваться георгиевскими лентами потому что насколько я знаю за это в украине штрафы моему даже это, это административная статья но если просто приехать как обычный человек как турист посмотреть то я думаю что ватники останутся довольны они увидят совсем не то что им рассказывает киселёв и я бы, конечно, желал бы им съездить, им в первую очередь, потому что ну, мы как бы и так уже были позитивно настроены к Украине и желали всего хорошего. Да, критиковали иногда, мы, у нас велись там видео разные споры, я говорил неоднократно о том, что реформы затягиваются, да, там многие не проведены. Но когда я посмотрел то, что там происходит, в принципе, как бы, ну и так видно, что позитивная динамика есть. Да, может быть, не настолько реформы яркие, но я бы не сказал, что прям все плохо или там деградация какая-то идет. Вполне себе нормально, страна развивается, как бы. И я желаю украинцам тоже всего самого лучшего, чтобы они действительно там шли в Европу, чтобы страна развивалась, цвела, и чтобы они добились таких успеха и вырвались из этого поганого совка и мы тогда тоже подтянемся как говорится будем тоже двигаться стараться насколько это возможно ну что ж ладно тогда на этом я думаю стрим закончим завтра будет посиденьки тоже наверное в 20 часов по киевскому времени в 21 по московскому Наверное. Ну, точно не знаю но обычно вот такое время сейчас я дочитаю чат и как бы можно будет стрим заканчивать так, так, так, мы вас поднимаем, мотикавый а блогер. Спасибо большое, да. Стараюсь, стараюсь всякие мероприятия захватывать по мере возможностей, какие получаются. Есть интересная тема, возможно, вот 29 марта в инкубаторе малого бизнеса. Ну, кто, кто в теме, есть у нас такое здание, называется инкубатор малого бизнеса лукашенко там сделал там типа льготные условия для бизнеса ну все это фуфло конечно я в это не верю но тем не менее есть такое здание так вот там будет какой-то семинар по поводу продаж там что-то такое как там привлечь продажи так я может быть туда приду стараюсь поснимать хотя это вообще-то для бизнесменов то есть там семинар то есть это предполагает участие и какой-то обмен личным опытом но я попробую как блогер туда пролезть если получится что-нибудь то может быть будет стрим или видео Потому что я, когда на Human Константа на семинар попробовал пройти, то там мне не дали постримить. Вполне возможно, что то же самое будет и здесь. Скажут, типа, раз вы пришли, давайте участвуйте. Или когда узнают, что я, как бы, ну, не веду там какой-то бизнес, то, может быть, даже скажут, что, типа, вам тут это не стоит находиться. Поэтому я ничего не гарантирую, но я попробую. Просто я узнал, что будет такое мероприятие. Вот. Так, вас паспи, я помоляюсь, что помыляюсь не робить пом помыляюсь не робить помылки не робить помылки то кто ничего не робить да да так исходе на подписал подписывайтесь на кота а то что то мало подписчиков мало в украине знают ну да в украине мало знают потому что у меня канал в первую очередь в беларуси то есть Украинцев он интересен вот ну это един единичное мероприятие было такое из киева связанное с украиной так в основном да, у нас был стрим про Томас, когда Украина получила, мы обсуждали это. У нас был стрим про еще там что-то, но в целом канал о Беларуси. Это белоруссоцентричный канал, который показывает именно взгляд Беларуси на происходящее. На то, что происходит в мире, в России, в Беларуси, в Украине, у нас тут. Есть, как мы это видим, как оценивают белорусские патриоты. Вот, Поэтому, если кому-то интересно знать, что происходит, подписывайтесь в Дискорде на нашем канале. Там ссылка тоже в описании новости. Беларуси публикуются из независимых источников, о которых вы можете узнать, там посмотреть, что происходит. Потому что многие, когда начинаешь говорить, они вообще не знают никакие каналы в Беларуси, там идут такие, ну, независимые, можно посмотреть, никакие новости, что там происходит вообще. То есть, ну, люди не в теме. Так что, да, подписывайтесь, если хотите быть в теме, знать вообще, что в этой Беларуси происходит. Потому что про Украину и Россию у нас, например, много показывают, и мы об этом знаем, ну, не то чтобы достаточно много, но более-менее. То есть слышали про политиков, которые там есть про какие-то расклады сил, а украинцы обычно ну, мало чего даже знают про политику Беларуси. Даже сами белорусы про политику Беларуси, большинство мало что знает Вот на улице спроси кого-нибудь, он в лучшем случае скажет там, ну, какие у нас политики. Ну, там Статкевич скажет какой-нибудь Кейдукевич там, типа, ну, Озинон Поздняк, вот. То есть они сами это не знают толком расклады, кто за кого, кто против кого, кто в какой партии состоит там все такое ну это понятно что у нас диктатор 25 лет правит политики как таковой у нас уже нет это так только шкурка одна но тем не менее так надеюсь на 9 мая паралов не будет парадов не будет не будет наверное это только можно мечтать чтобы не было парада и сэкономить деньги мы уже как бы об этом говорили с анатолием что лучше бы эти деньги пустили в помощь ветеранам или там я не знаю на реставрацию памятников или на что-нибудь еще а, так просто просирается все на парады так надо с украиной объединяться но ну, не знаю мы очень разные лукашенко он ни с кем не хочет объединяться пока здесь диктатор ни с кем не объединимся а так если в перспективе то это как раз межморье мы говорили союз межморье интермариум украины беларуси польши литвы как минимум да, латвии может быть эстонии там вот такой союз в каком, насколько он плотный, не знаю. Это может быть экономический только союз, а может какой-нибудь еще там конфедерация какая-нибудь. Я пока не знаю. Ну то есть такие перспективы есть по поводу объединения. Но пока это тоже недоступно. Вот. Так. Хорошо. Тогда давайте будем заканчивать стрим. А Дмитрий Полиенко объявил голодовку, вот вижу, ну да, а Дмитрий Полиенко, его выпустили в октябре из тюрьмы, и тут сейчас постоянно опять мусолит, тоже такое, как говорится, дело. Не оставляют в покое, ватники в Киев не, не поедут, они все сыкудны, как Гена Плакса сцикливого разговора ватники да не поедут они лучше будет рассказывать что там бандеровцы везде фашисты что там снегирей едят и прочее но сами проверить не поедут они будут киселеву верить вот это вот самое худшее да когда не хочу когда я не знаю и не хочу знать вот это вот самое худшее когда человек не знает действительно но стремится узнать правду то он тогда разомбируется в любом случае. Ватники, они не хотят во многом просто знать правду. И не хотят верить тем, кто говорит. Они считают, что это все ложь, вы все врете там такое, да. Да, и у нас война, Окраина, развивается. Так, имперцы, да, имперцы, имперцы. Все говорят про русский мир, но не хотят вспомнить о аннексии Белостока и Вильни. О аннексии Белостока и Вильни. А что связь какая с русским миром здесь? Все говорят про русский мир, потому что русский мир это актуальная проблема сейчас. Так, Дмитрий проявенко объявил голодовку. Ему нужна медпомощь, которую не предоставляют. Ну, мы знаем по поводу медпомощи. Он умер украинец, как его там звали, который, у которого там был отек легких и что такое. Ему не делали операцию. он в Беларуси уже много лет жил, или там 10 или 15, гражданство добивался получать. Так не получил и умер, потом не оказали ему помощь. Поэтому что уж тут говорить? Полиенко будет там сидеть, его будет да, пытать. Наша система ж такая, мы знаем. Я вот когда был на заседании по политзаключенным, так слушал, там в Шизов, ПКТ кидают людей, которые вот по всяким таким статьям, да, то есть, ну, пытки у нас практикуются, это не новость. К, к сожалению, к сожалению. Ватники ничего не вырешают у момонт X, только бионационалисты выйдут и возьмут уладу «Ладу», как ты ведал. Надеюсь, что. Просто ватники, если так говорить, то... Мы же, вспом... Мы же вспоминаем, что было в четырнадцатом году в Украине. Ватники ничего не решают, да, но когда Путин свистнет, они берут там в руки оружие, им там стрелковые всякие привозят, и они создают ополчение и начинают заниматься сепаратизмом там. Поэтому я бы не стал эту проблему игнорировать. Понимаете, сами ватники, да, они инертные, они там тупые, они пьяницы и прочее. Но когда к ним придут инструкторы, да, и скажут, давайте все русский мир строить, я думаю, что ватники раскочегарятся, поэтому я бы их не стал списывать со счетов. Они все-таки опасны. Да, Белосток это уже давно польский город. Так, при поляках запрещалась белорусская мова. Так когда это было? О чем ты говоришь, Диалан? Это было 20 30-е годы. Мы говорим про времена после 45-го года. Понимаешь, 45-й год это черта, которая, э, после которой появилась ООН, после которой потом появились Конвенция о правах человека и много разных вещей. То есть, понимаешь, сейчас признано, что границы нарушать нельзя. Сейчас э, всякие там статьи по борьбе с пытками, с геноцидом и прочее. Понимаешь, мир до 45-го года это одно, а сейчас это другое. Поэтому ты немножко не в теме. Где поляки сейчас запрещают кому-то там учить белорусскую мову? Мы говорим же про сейчас. Русский мир действует сейчас. Почему бы вам на стрим не потянуть Игоря Тышкевича? Потому что он не хочет. Мы его как-то летом звали в тискорт, Он говорил, я там занят все дела. Понимаешь, не вот такие вопросы мне говорят, а давай ты свяжешься вот с таким блогером, а давайте вы совместно постримите с таким блогером. Ребята, вы вот этого блогера спросите, да? Они меня спрашиваете, а я не против. Тышкевичу писали вон ему напишите как раз да и скажите а давайте вы постримить этом серым котом например вот что он скажет потому что я то не против мы уже хотели с ним связаться и пока у нас не получилось постримить. мы его приглашали на слет блогеров говорили он сказал нет, я там воздерживаюсь от всяких таких ангажированных тусовок типа я туда не пойду такое в общем но анатолий знает я ему сбрасывал скриншоты ответа Тышкевича. Мы же ему тоже писали, чтобы не придет ли он, например. Аленка, НТВ, Звезда Белорусской Ваты Гена. Честный разговор, молится ему. Так, угу, про Тышкевича прочитал так. Э, так, э, Белосток, родственная Беларуси. Ну, Белосток вообще был в составе в СССР очень-очень недолго. Поэтому не знаю, какая это белорусская земля, он был очень-очень недолго. Вот Вильна, да, это уже другое дело так э, смоленск так вас белосток был наш но отдали при э, мокке хрен с этим Белостоком. понимаешь э, границы до войны и после это разные немного вещи сейчас вот есть то что есть надо хотя бы сохранить то что у нас сейчас есть поэтому право возврат смоленска или вильно пока серьезно речи не идет это только путин может взять и крым отжать например мы же все-таки люди цивилизованные вот так так так Так, посмотрите сколько он наш был как можно написать что москва польская так можно написать да кстати говоря в кремле же тоже там в начале 17 века гарнизон был в кл и поляков поэтому с таким же успехом можно сказать этот же лжи дмитрий он же там императором каким-то там Карнавалы. Так, так, так, так. Ну все, тогда ладно. Заканчиваем тогда стрим. Всем спасибо большое, что зашли, что послушали. Я кратко так ответил на вопросы. Ну и конечно, слава Украине и живи Беларусь. Заходите еще, завтра будет у нас посиденьки и потом какие-то еще видео там будут. Так что такие дела. Да не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписался. Не забывайте про донат. Uh, вот там донат вверху где вот вот, вот здесь вот, вот в этой стороне так где там uh -huh. Uh -huh. вот тут вот если хотите чтобы я приехал какие-то еще мероприятия то это как бы да очень важно потому что ну средства нужны так США признали аннексию голландских высот. Сейчас все перевернулось, и всем плевать на ООН и на границе. Мир сошел с ума. Ну так, а Путин начал в 2014 году. и Вот, перевернулось все. Привет из Эстонии. Посмотрите фильм Голобоцкая змова. Хорошо. Ладно, все тогда заканчиваем стрим. Спасибо всем, кто смотрел.